К сожалению, впервые в этом ВУЗе, думаю, не последний раз. Но видно, что подход основательный, качественный, специалисты высокого уровня. И наша совместная работа, в том числе по многим направлениям языков, связано с геоведением и многими другими вопросами, она жирдится в том числе на сетевом